Добрый вечер, коллеги, здравствуйте еще раз. Мы с вами продолжаем нашу встречу относительно ваших вопросов, которые вы прислали. Сегодня разговариваем мы о магии, конечно же, о взаимодействии с окружающим миром. Сегодняшняя тема будет обучение в школе, некие магические эффекты, которые у нас возникают в процессе взаимодействия с основами расширения сознания, то, что вас заинтересовало, и то, очевидно, на что вы не нашли вопросов в процессе естественной полевой работы. Итак, вопрос, который вы мне прислали, первый следующий. Все ли миры изолированы друг от друга, как от человечьего? Или между ними есть налаженные каналы взаимодействия для циркуляции кислорода в кавычках. В мире людей есть те, кто улавливает информацию других миров, медиумы, современные контактеры с высшим разумом. С какой целью эта информация может сливаться в мир людей? Сомнительно, что с целью духовной эволюции последних. Ну, Коллеги, вы бы так к собственной расе не очень приблизительно, пренебрежительно относились. Да? Не совсем бесполезные человечки в системе миров. И мир наш, поскольку он есть, значит, он зачем-то нужен, следовательно, выполняет какую-то функцию. И не балластом являемся в какой-то степени для, для всей системы реальностей. Не обобщайте. Коллеги, не обобщайте. Здесь мы опять как бы возвращаемся к продолжению вчерашней темы относительно крайностей, относительно бинера. Если есть реальности, скажем так, или, если еще точнее, представители определенных реальностей, которые к человеку относятся не самым лучшим образом, считая его существом, ну, если не бесполезным, то вредоносным, то это не значит, что подобная точка зрения имеет отношение абсолютно ко всем. Достаточно посмотреть на наш собственный мир, и мы увидим, что люди в нем существуют, наши реальности, да, которые мы созерцаем ежедневно, совершенно различным мировоззрением. Это так. Даже возьмем простейший пример. Вот иммиграционный кризис, как его называют в Европе. Есть люди, которые считают, что это беда для европейской культуры, а есть люди, которые считают, что во имя гуманизма надо немножко подвинуться в своей собственной культуре и каким-то образом менять мировоззрение. Причем эти люди живут на одной и той же земле, там, в соседних домах, да, ходили в одну и ту же школу. То есть о чем это говорит? Две противоположные точки зрения. Стоит ли считать, что подобного явления мы не найдем в других мирах? По-моему, ошибочно. Если исходить из парадигмы, что наш мир зеркало, значит, все-таки он что-то отражает. И подобные диаметрально противоположные точки зрения они тоже взялись не просто так. Да? А это значит, что остальные миры, возможно, не все придерживаются строго отрицательного отношения к реальности человечей. Есть такие типа... Гумани, гуманистов и волонтеров, которые считают, что этот мир очень нужный, очень правильный, ему нужно помогать, ему нужно всячески содействовать и так далее и так далее и так далее. А, и вот возвращаясь к контактерам с высшим разумом, а, общающихся, а, опять же здесь можно впасть в традиционный бинер и всех их отнести к человечьим шизофреникам, да, выходящим за пределы нормального взаимодействия человек мир. А можно исходить из другой позиции, о том, что вполне вероятно, что и совершенно они и, и не являются какими-то, аномальными существами, да, просто выходят за пределы нормы. И при этом они общаются ну, не с какими-то вредоносными людьми или элементами, или существами, которые рядятся в белые одежды, но тем не менее стараются всячески навредить его. Вот вполне вероятно, что это некое гуманистическое сообщество, которое старается, наоборот, поддержать человечество. Во всех мирах существовали в магическом, и существуют в магическом, магическом поле работы и прогрессоры, и регрессоры, те, которые и ускоряют развитие цивилизации, и замедляют его, если таковое в этом есть необходимость. А опять же, более развитые сообщества живут в согласовании этих действий. Да? Почему? Потому что чувствуют баланс, чувствуют нарушение равновесия в каких-либо мирах. Иногда и регрессия нужна, когда какая-то цивилизация бежит впереди паровоза и тем самым нарушает равновесие во всех остальных мирах. Таких историй мы с вами знаем огромнейшее количество. Сейчас сеть именно наводнена, и конспирологическими, и полуконспирологическими версиями рассказывающими о том, как уничтожались, например, какие-то изобретения, которые, которые были изобретены раньше срока. Да, тот же Тесла, например, да, это звучит гремит просто буквально по всем конспирологическим сайтам и форумам. Уничтожались и их изобретения, уничтожались и, их, и сами изобретатели. С одной стороны, негуманно по отношению к человеку. Но с другой стороны, если маги умеют просчитывать вероятности, и эти вероятности говорят, что подобного рода изобретения могут привести к гибели не только большого количества людей в этом мире, но и в других мирах, то такие методы, возможно, и оправданы. Опять же, здесь не обобщайте никогда, потому что на одном простом каком-то примере, который демонстрирует вам шизофреничное сознание или обман сознания контактера, или просто вы не понимаете смысл происходящего, попробуйте понять. Прежде всего, исходите из Разумение, что в реальне, все реальности, все миры, все расы, все цивилизации, они все связаны друг с другом. Вселенная расширяется. Расширение ⁇ это увеличение пространства. Увеличение пространства ⁇ это увеличение доли хаоса. Потому что первичное пространство наполняется без наполняется сначала первичным хаосом. Соответственно, этот первичный хаос надо упорядочить. Значит, соответственно, все миры заинтересованы в развитии. То есть в, не, в некоторой степени усложнения до, до, до определенной меры, до определенной величины для того, чтобы это пространство освоить. Иначе хаотическое пространство очень быстро освоит их. Это процессы, которые выходят за пределы одной человеческой головы, одной связи, медиум-контактер и его сила. Одной судьбы и одной реальности. Хотя в ней все отражается при всем. при том. Вот попробуйте увидеть, что все это гораздо, гораздо шире, с одной стороны, а с другой стороны, в, это, в этом проявлении, в этом эффекте мы можем увидеть эффекты и проявления воздействия других реальностей. Вот просто увидеть это. Это надо ну, учиться видеть. Это, с этим рождается очень мало кто, коллеги. Это надо учиться видеть. Как только вы понимаете, что вы впадаете в крайность только так и а никак иначе. Если такое происходит с одним человеком, мы видим, что это шиза, а это значит, что все происходящее мы можем отнести к шизе, остерегитесь быстро рассуждать. Знаете, я наблюдаю за этим миром достаточно давно и пришла к неутешительному выводу о том, что в этом мире власть имеют не финансисты, не политики. В этом мире власть имеют психиатры. А знаете почему? Что они называют нормой, то и приходят к власти. Через некоторое время меняются местами. Да, потому что все остальные вынуждены заниматься культурой. Если у них нет власти, значит, у них остается единственная форма это развитие себя в творчестве и в культуре. Да, через некоторое время понятия нормы меняются. Те, которые были нормой в прошлом, прошлую эпоху, становятся ненормальными. Зато нормальными становятся те, которые в прошлую эпоху считались немножечко не того. Развитие цивилизации начинает идти немножечко по другому параметру. Да, поэтому смотрите, все очень сильно относительно.